Здравствуйте, уважаемые руководители, продавцы и все те, кто занимается продажами. Меня зовут Вячеслав Богданов, я тренер по продажам, руководитель компании Мастер Продаж и я являюсь автором книги «Памятка сильного продавца» или «Мотивация продаж». Это практическое руководство для ежедневного применения в жизни, в работе и особенно в области продаж. Эта книга создана для того, чтобы Каждый из вас смог получить результаты своей жизни в большем размере и с большим удовольствием. Я немного опишу или распишу, как пользоваться этой книгой. Вы открываете содержание этой книги находите проблему, которая есть сейчас в вашей области продаж. Находите ее в книге, эту статью и читаете небольшое описание происхождение этой проблемы. После этого дана цель тренировки. Вы смотрите на цель, описываете для себя, понимаете эту цель. Если она вам интересна, вы хоть, хотите достичь именно этой цели, вы выполняете следующее практическое упражнение. Оно описано прямо в этой книге. В этой книге 27 практических упражнений из области продаж и не только. С помощью этой книги можно добиться в области продаж большего, чем вы добились сейчас. Я замечаю, что когда мы обучаем, практикуем, тренируем, а в нашем обучении огромное количество практики, те, кто у нас обучался, уже знают об этом, я замечал, что некоторые продавцы именно имеют свои собственные какие-то проблемы в своей жизни или в характере своем, еще в чем-либо, которые мешают им добиваться результата. Еще, например, Обучается, обучается, обучается, обучается и доходит до какого-то уровня и не получает успеха. Эта книга придаст вам ускорение. Вы получите прямо полный пинок для того, чтобы добиться больших результатов. И получать удовольствие от продаж и от собственной жизни. Я рекомендую, когда вы выполняете практическое упражнение из этой книги, <coughs> может быть такое, что вам будет необходимо... Для достижения цели этой тренировки, которая написана до практического упражнения, может быть такое, что нужно будет сделать несколько раз это упражнение. В некоторых случаях это может быть несколько десятков раз. Но я вам гарантирую, что выполняя это упражнение, вы получите да, и достигнете той цели, которая описана в, перед этим упражнением. Вы знаете, на самом деле это... Жизнь ⁇ она очень интересная штука, а область продаж ⁇ она просто приносит удовольствие только тогда, когда ты там чувствуешь себя как рыба. И это практически настольная книга, которую можно просто положить в карман, можно положить, положить на свое рабочее место. И всегда ее иметь под рукой, я рекомендую иметь под рукой каждому продавцу. Неважно, чем вы занимаетесь и что вы продаете. Ее есть смысл иметь везде. В отделе продаж каждый сотрудник должен иметь такую книгу для того, чтобы получать больше успеха и больше удовольствия. В последнее время у нас есть такие тенденции, что к нам приходит руководитель, покупает, например, 5 книг, понимает, что ему хватает под книг, открывает книгу, читает ее и говорит, слушайте, а меня а то продавцов больше, давайте сделаем, купим больше. Ну, и по деньгам она просто недорого стоит, то есть ее можно, она ну, такая... Штука, что можно как раз просто легко пользоваться. И она легкая, удобная, и ну, можно просто не занимая много места ее держать в разных местах. Вот. Поэтому книга создана для того, чтобы вы, продавцы, в первую очередь, вы, руководители, тоже получали успех. И любой сотрудник, который в вашей компании работает, получал удовольствие, кайф от того, что он делает. Цель которую я преследую с помощью этой книги, это я хочу, чтобы каждый из вас, каждый продавец и каждый руководитель получил радость и удовольствие от своей работы и жизни. Получайте кайф. А если у вас что-то не получается, если что-то вы не то делаете, или делаете какие-то ошибки, которые каждый из нас иногда в жизни делает, возьмите книжку. Найдите там решение этой проблемы. Сделайте практическое упражнение, сделайте ее столько, сколько нужно раз. Получите успех и радуйтесь дальше. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего настроения. Всем желаю высоких продаж. И чтобы Молдова процветала и преуспевала. Всем радости в жизни.